Бои люди поможут с сожалению, они не а... Что такое мнение? Будем все рады, если мы это все, Субтитры. Муж из молодика. Я же понимаю, предъеду полиции. То есть, в принципе, ничего не было. Монтаж 1.6.5 Абсолютно без всяких ладов. А кофе, не ставь своим голым бесполезным. И не можешь попщиниться. обязательно А так, пщиничка Вот уже. А теперь мы это Об этом в обычной Это мы сейчас почти почти два ста у не хватило так, тут у меня вообще нет неградочки Я мы там еще удачу после этих с саблофсину всего, обязательно нужно быть сделать только месяц, потому что здесь все эти так, и мы замечательную пшеничку. Мы с вами, Ленин, забрусили. И давайте сейчас опять как в обычные. Вот, что Так, у нас был один сакс, э, два решена пшеница. А с этого один сакс, получается, два го и почти 30. И такой толстый, сейчас пшениц, получается что я сад уже В принципе, в принципе, за первое момент уже это достаточно, так, неплохо. Я не вам скажу, и не, как бы не, не хотелось, скорее всего, я хочу за это удобнее. Я уже очень же не видел. не видел, что я очень должен ментал. Да, я вам ментал, я сейчас это исправлю. Света, очень быстренько исправим. Заработанный клей, ушок, который мы сейчас обязательно раздадим жителям. Тем более, нам это заработать жизнью, но нам надо расхочаться надо... и заработать жилизнь. Я понимаю, я понимаю, что это совсем неправильно. У меня суббот дерево. Ну что, вот, абсолютно не заработать просто. Это первоначальный директор не ведет. Только с помощью этого замечательного, этого замечательного дерева мы сможем все добыть например, парочку кусочков нужного так, дерева. И обязательно а, наше полное развитие это, а, первое, защитить эту деревню. Второе, построить дом, третий, построить военную часть или полицию, чтобы не были в и чтобы здесь напали наступали какие-то соседние поселения, чтобы мы могли отбиться. Я сейчас так плаваю, что мы просто не можем от них отбиться, а на нас нападают какие-то, извините, родители, которые что как махаться, ничего не умеет но махаться так уж неплохо и наносить ну, встроить наши деревушки. Поэтому, на ну, в данный момент мы, мы с вами, я в данный момент сейчас разбудил телефон, а мы с вами будем делать верстачок, ставим верстачок сюда, бы сохранить пачку. Пусть уже все, но нам еще какие скорее всего, для умножения, но не забываем, что нам надо сделать вот актеку. Делаем киночку, если можешь просто по буква С. Я не буква С. Яши все. А, а во. А, так. Угу. Это у нас получается деревня основная. Мы обязательно будем подписывать, чтобы ничего не забыть. Ух ты, какая сутка. Я не Так, а мы с вами благословим себе камень, девочку меняем и идем добавлять дальше камень. И там мы с вами набрали 12 кусочков выложенных которым надо было одиннадцать. Молодец, хорошо это так. Первое, что мы создаем это печку. Печка нам обязательно кукурится в будущем, ну, и, наверное, в ближайшее, так тоже будущее принес. А дальше надеем э, себе каменный топорик, рисовить. Попередить урон и Рубить дерево быстрее. А, так, следующая наша цель, это закрепить вот эту штуку. Она не блещет. Все, эта штука убирается. Так, следующая моя цель, это будет убрать вот, вот, все это и сделать какой-то небольшой, небольшой себе домик акусный ответ я не хочу но мой камедпак немножко отличаться от дами покажите по нему после починения идем рубить прикасу люблю вязку и газона чем я это так все откуда ты в этом в этой жизни Почему я так много? Уберись. Чтоб я это не видел в этой деревне. А вот, А чё, я за... У вас что тут потоп всемирный? Или чё? Чё так много? Или тут речка раздлилась неподорогу? А уже, кстати, у нас не по одной ночи, поэтому идем к нашей админочке. К сожалению, к сожалению, я не успела сегодня зайти. Провати, я думаю, нет, то не против, если я а посплю у кого-то из жителей. Жители, свои, пожалуйста. Вот ей-богу, не мешай. Я извиняюсь. Я извиняюсь, но нет, провати нет, поэтому я пока посплю. вас. Спасибо большое, больше такое не повторится. Если вы не против, а вы против, сказать, будете, но мне придётся вашего ролика немножечко этого. Как вы понимаете, что набарахнуть, если я еще на еду. А то я его вот еще не найду на Знаете, в чем проблема? Я уже бегаю тут минут, наверное, пять. И за все это время я еще не нашел ни одного... А! Только сказать, что я не но Погоду уже нашел. А где ты раньше вылез? Галимуш, мой руник мы любименькие море. К сожалению, к сожалению. У вас судьба уже подписана в поговоре. К сожалению. Мне это очень жалко, но все таки животных, бедных, несчастных животных, мне как-то жалко больше. А животных убивают и так массово. А аголимов может и сделать дофига, и ставить из метеоритов немножко железа. А живот их, к сожалению, популяции расширять еще дольше. Поэтому, блин, вот ей Богу, прости, прости меня. Я понимаю, что ты тоже живой, но все-таки, мне кажется, и ты тоже так будешь, да? То что, все-таки, живот их сложнее будет. Чем кусок горячего металла, как бы мне это как бы не было проскорбно. У меня тут, аж, это то, что-то прямо не проскорбно, но поправиться животных мне как-то дороже. Тем более, когда их идут и так мало. А тебя типа, жить уменьшу. Не волнуйся. И, э, по, э, так сказать, помню храба. Вот, тут. я даже сейчас так лучше не делаю. Пойдем по мальчику. и пишем. Ох, горе А то он случился в год на 1 А вот такой вот мы заседали Сейчас мы обязательно надо было поедать мужчину, так все равно. Павлю, у нас нет, а отстричь нас замечательное железо, с которым мы создадим свою очередь ножницы. Я поняла, не самая глаголизированная делать из гармоно ножницы, но покупать у животных надо сегодня как-то держать в норме. А их, учитывая, и так мало. И она обещала нам дала три кусочка шерсти, просто три. За вас. Это, это очень автобус, я скажу. Но если это очень хорошо, поскольку мы можем все сразу кровать. Все он не Так, а сейчас давайте лучше породим деревья, чтобы очистить нашу деревню от дерева, как бы это самое звучало. именно этим мы сейчас будем заниматься. Точнее я буду. А вы пода на 3 чечечко возвращаемся к центру нашей деревни я добыл стак и 26,5 я вспомнил то, что не было на руку дерева к сожалению только сейчас вот. давайте мы сейчас сейчас создадим а, несколько смертков и упали в лампе размещение наших первоначальных ресурсов, конечно же, мы их потом все в наш удоб. Так, тут у нас мы делаем аниме, а тут у нас будет замечательный первое степень, которое мы потом улучши, улучшить. Надеюсь, я не даваю, мы уже улемом, но полном совсем пораньше надеюсь. Так, вот тут у нас будет замечательный карточка. Вот тут у нас будет замечательное. А потолок в будущем я надеюсь ежедневном виде гораздо красивее, а, гораздо глубокий. такое а, а что такое? Я, я не могу слышать. Здравствуйте, а что появится? Нет, я такого не хочу, спасибо большое. У меня такое же раз в одной деревне Майнкрафта. Так, а что мне сейчас на махер Печально, да? Печально. Ладно, я его сама. по Вот. О, сейчас! Да? Молодший сиш. А сам, не брели. Я отдал долголевую. А, нет, ну. Можно так. Так, ладно, я отблагодарен. Не жду. Хорошо. Не жду. Навичок. Ты надо... отблагодарен. Оджим сумша. Моя кресть. Эй, я, я. Ладно. Ладно, ладно. Ничего страшного. Вс нормально. Вс но. а то что вот что-то Так, это нам не надо. Нам надо сейчас вот эту поставить. А сделаем, пожалуй, еще одну кровать. Запихнем ее в какой-то домик и увеличим популяцию жителей. А потому что вот когда мы с вами а, спали первую ночь, мы с вами увидели, что один житель не спал, а ему надо обязательно поспать. Потому что либо же, либо же, либо же, Так, ну ладно, наверное, я буду заканчивать нашу первую замечательную силу, нашу, так сказать, пробнюю. Команда по моему софт-клайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Авиансер. Все, наше, все, пока. Ну, и сперва. Когда это делаешь, скажем, у